Ассаляму алейкум. Как думаешь, что мсо дагестанцев теперь обвешают э, ярлыками предателей, э, погрузят в скотские вагоны, вышлют в Киргизию, Казахстан? Э, ну, здесь, конечно, утрирование идет. Э, я, кстати, вот хотел бы еще обратить внимание на э, спортсменов, не, не, не дагестанских, а вообще кавказских. Не только дагестанских, точнее, а вообще в целом кавказских. Вы, вы сейчас... Находитесь вот на, на, вы находитесь перед тем выбором, перед которым когда-то находился Мухаммад Али, которого вы все уважаете, которому вы все вроде как, с которого вы берете пример, там, к, к его достижениям вы пытаетесь как бы, приблизиться, стремитесь к этому. Вы сейчас находитесь тоже перед этим выбором. Он когда-то был вот на на, в этом же положении, когда его хотели отправить в, во Вьетнам, воевать. И, и ему нужно было сделать выбор. И вот обратите внимание, он сам, его самого туда отправляли. Вас же никто не отправляет. У, у, у, перед вами нет вот этой опасности поехать туда и погибнуть. Потому что ну, вы все вроде как не а, имеете связи, там, возможности, чтобы сделать так, чтобы вас туда не отправили. Я говорю про более-менее известных спортсменов. То есть своей шкурой, по сути, вы не рискуете именно погибнуть, такого риска перед вами нет. Однако вы, выскажив, высказавшись сейчас, сказав слова истины, как это когда-то сделал Мухаммад Али, вы рискуете лишиться комфорта, лишиться возможно спортивной карьеры, а может быть и не лишитесь, так как не, неизвестно, что а, будет дальше. Может быть, кто-то даже рискует там лишиться своей свободы. Не факт, да, что после какого то вашего критического обращения на вас не сфабрикуют там что-нибудь и вас не посадят. Ну, не факт. Однако какой-то явной вот такой угрозы нет. У Мухаммада Али она была, у него было явно. Либо я еду во Вьетнам и воюю, либо меня сажают в тюрьму. У него не было третьего варианта. Может быть, посадят в тюрьму, не было. Может быть, лишусь карьеры, не было. 100% тюрьма, 100% нет карьеры. Вот такая у него такой был выбор. И он в этом, при, при таком выборе, он сделал выбор за 100% тюрьму, за 100% лишение своей карьеры. И видите, как, как все обернулось. Аллах его и освободил, и карьеру его сделал гораздо более успешной. И сделал из этого человека легенду. У вас тоже есть такая возможность сейчас. Может быть... Может быть, сказав сегодня слова истины, может, завтра вы тоже станете легендами, такими как Мухаммад Али, а может, еще а, круче, а может быть, чуть хуже. Но, тем не менее, вы, вы сделаете правильный. У вас вот сейчас есть эта возможность, подумайте об этом. Люди нуждаются, на самом деле, в том, чтобы вы это сделали. Ведь многие на Кавказе, ну, вы популярны, там, на вас ориентируются, хотят быть такими же, как вы, успешными, драться, как вы, там, побеждать. И вот сейчас есть возможность показать этим людям еще, что вы не просто спортсмены, что вы не просто умеете махать там палаками, ногами, бороться, что вы еще и внутри очень а, мощный стержень имеете, что у вас есть еще и правильные убеждения, понятия а, о чести, о достоинстве, о добре, о зле, о правде там, и так далее. В общем... Очень бы хотелось на самом деле сегодня а, услышать от вас правильные слова. Что-то дебира не слышно, что, что что чего не выступает. Но это не, сейчас не его выход. <смех> это вообще не та ситуация. Я думаю, если мы так, таких людей даже и услышим, то мы услышим их далеко не в лучшем, а, не в лучшем свете. Мы их увидим, точнее, не в лучшем свете. Они скорее будут призывать к тому, чтобы туда отправлялись. Зачем вы выходите, митингуете? Зачем, зачем вы призываете к фитне? Вот такие вот вещи будут говорить. Бывший Гурон, салава, алейкум асалам. Дагестан, молодцы. На сегодняшний день да поможет вам Аллах. Амин, амин нам всем, да поможет нам всем Аллах.